Всем привет, друзья! Записываю видео по новому промоушену. Каждый человек, абсолютно любой человек, который есть в нашем бизнесе или который еще не в нашем бизнесе, в сентябре месяце компания выпустила новый промоушен. Вот наши лучшие продукты. Давайте разберем, как можно максимально больше заработать денег в сентябре. Давайте на примере у нас есть пакет базовый, который стоит 200 долларов. Я напомню, что комиссионные идут от него комиссионные идут 25 долларов. И CV он дает баллов в сети. Итак, э, у нас бинар, вот, например, вы. Э, компания говорит, если вы подписываете одного человека слева и одного человека вправо, и они приобретают вот такой регистрационный пакет за 200 долларов, вы зарабатываете 25 долларов за этого человека и 25 долларов за этого человека. Итак, давайте писать сразу виды дохода. Первый – это комиссионные. Комиссионные. Это вот как раз по 25 долларов. Сколько бы людей вы не подписывали в сентябре месяце, подписали... Еще одного человека, вот допустим, 25 долларов, еще одного человека он купил базовый пакет, вы 25 долларов получили. Компания говорит, если в сентябре месяце вы подпишете одного человека слева, а второго справа, мы дополнительно выплачиваем вам 50 долларов. Если вы подпишете еще одного человека слева и второго справа, вы получите еще 50 долларов. Итак, без ограничений. Пишем комиссионные. Вот 4 человека вы подписали, например, 4 человека по 25 долларов. Комиссионных вы заработаете 100 долларов. Второй вид дохода. Бонус от компании, который вы подписали одного слева, одного справа, вот эти вот 50 долларов. Так, бонус пишу. Бонус. Вы, ну, на примере четырех человек я пишу. За этого, за этих двух 50 и за этих двух 50. 100 долларов. Э, следующий момент. Э, если... Мы в сентябре месяце поможем своим этим партнерам подписывать вот, прошу прощения, одного влево черным я специально чтобы видно было это ваша вторая линия подписали вы одного слева одного справа и за это если вы помогли своему партнеру вот первому Партнеров помогли, вот это первый, помогли стать специалистом, вам компания выплачивает 50 долларов, дальше вы помогли второму человеку двоих подписать, тоже на базовые пакеты. Это тоже считается специалист. Вам компания выплачивает еще 50 долларов. Этому человеку вы помогли, этому помогли по два подписать. Они стали специалистами. Вот эта фигура. У вашей команды появился специалист. Сам с пакетом и два человека с пакетами. Вам компания выплачивает здесь 50 долларов и здесь 50 долларов. Третье, бонус за специалистов, напишу, за специалистов. Вы сделали 4 специалиста, 4 специалиста по 50 долларов. Это будет 200 долларов бонус. Да? И все помнят, что здесь каждый базовый пакет дает 100 CV. Ну, в данном случае 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек дают по 100 баллов 100 CV 100 CV, 100 CV 6 человек слева и 6 человек справа 100 CV 1, 2, 3, 4, по 100 CV мы помним, что по маркетинг плану это четвертый вид дохода э, у нас называется цикл когда накапливается слева 300, а справа 600 либо наоборот 600 на 300 что является, ну, 900 CV, 900 баллов, нам компания выплачивает 35 долларов. У нас здесь 600 слева баллов и 600 справа. 600 минусуется, остается 0, а здесь минусуется 300. Остается 300 баллов и компания начисляет 35 долларов. Это что э, от компании по маркетинг-плану вы получите? но у нас есть э, вышестоящие спонсоры, которые заинтересованы также в нашем бизнесе. Они говорят, э, друзья, кто будет в сентябре месяце делать вот этих специалистов, а их должно быть минимум 3 специалиста. Я в данном случае 4 нарис нарисовал, ну, 3, если вы делаете, за каждого специалиста 300 долларов. В нашем случае... Сделал ты специалиста, получаем 300 долларов. Сделал специалиста, 300 долларов. Этот специалист 300 долларов. Этот специалист 300 долларов. И пятый вид дохода. Видно, да? Пятый вид дохода. Бонус от спонсора. Четыре раза... У нас четыре специалиста умножить на триста, тысячу, двести долларов. И давайте подобьем сумму итог. Итог сто, двести, четыреста, тысяча шестьсот тридцать пять, тысяча шестьсот тридцать пять долларов. Для новичка, который 4 специалиста подпишет, 1635 долларов. Друзья, если дальше вы больше сделаете специалистов, естественно, э за каждого специалиста вы получите около 400 долларов. Ну вот если разделить здесь 400 долларов, да, 4 специалиста, за каждого вам еще будет э прибавляться 400 долларов. То есть, в первый месяц для человека, который сделает работу, переведите в рубли, в гривны, в леи, в любую валюту, в тенге и посчитайте. Для новичка хороший это сентябрь месяц, друзья. Сентябрь месяц, можно поработать активно. Кому интересно, кто хочет больше получить информации, как выплаты, когда выплаты и так далее. Как сделать эту работу, вы обращайтесь ко мне, я дам четкую пошаговую инструкцию и помогу вам сделать этот промоушн. Он очень простой. Очень простой. Еще раз посмотрите внимательно, если непонятно, пересмотрите это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего хорошего дня, всем пока-пока.